Картофель, посаженный в биогумус, 2015 год, 19 августа. Берем без разницы на выбор кусочек смотрим площадь посадки, где-то по высоте сантиметров 35, не больше. И смотрим, сколько у нас получается в среднем с одного Мешка картофеля. Было посажено по две картошки. Мешок. Видим, что картофель большой, здоровый, без болезней. Считаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, два, двадцать три. В среднем 20-23 картошки получается с двух картошек биогума. Результат превосходный. Опа, а вот мы видим червячка калифорнийца попался в мешке на старую картошку и вот какая чисто картошка, это был малек продолжаем собирать урожай картофеля 2015 было посажено 80 мешков смотрим, проверяем по мешкам контрольные мешочки смотрим на картофель все может видеть в очередь без обмана смотрим на картофель крупный картофель получается предыдущее видео вы можете посмотреть как он рос можем посчитать сколько у нас здесь было картофеля смотрим она не на руку Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать картофелин получилось у нас из двух картофелин в мешке. Но я вам скажу честно, технологии надо дорабатывать. Технология интересная, но, конечно, очень плохо, что мешки рассыпаются. Вот мы видим, что они это пересыхают, рассыпаются, плюс... Надо больше засыпать. Не 25-35 сантиметров, а хотя бы сантиметров до 50, до 60. Надо досыпать. Вот. Сейчас смотрим следующую. Смотрим следующую. Следующий мешок. Вот мы видим наявный пример червя. Это с биоумусом попал малек или яйца. И вот он здесь растет. То есть примерно в одном мешке, примерно в одном мешке мы видим от, от 13 до 22 штук.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 Картофель выше среднего, крупненький картофель, даже вот такой какой-то интересной формы, здоровый картофельный вид, не зеленый, все отлично. Бабушка Оля, а сика вы накопали картошку? А что вы меня фотографируете? Не, не, ну я вас не фотографирую, просто расскажи, сика картошку накопали. Ну, я вот тут на 8 витр, так я... Да я ела целый литр, а что mm. вы меня фотографируете? 8 видров выкопали? Чуть. А я не фотографирую вас, а я, звук, я звук записываю. А? Звук записываю. Не, сика, скажите, 8 видров вы на картошке? Да. А сколько садили? Сколько? Мабуть, 3-4. 3-4 и 8 видров выкопали? Да, да? Ну, вы меня фотографируете, да? Не, я вас не фотографирую, просто мы снимаем опыты, понимаете? Mm. Мы Вот набив... видите, у нас картошка ось, крупная получается, да? Уночка у нас получается картошка. Шука это что, что наша картошка. А? Хорошая картошка. Хорошая. Ну ты мы садили по. Ну, да, тут не садить, а в мешках посадить. В мешках посадить? Да. Ну две картошки этот самый, мы садили на мешок. А? Две картошки на мешок садили. Ага. Вот сейчас мы попробуем его выдернуть и кинуть сюда вот. Вот мы да. вкинули здоровый мешок, да? То ага. а есть бачите, даже червячок тут есть. Да. Мы же стараемся чисто экологическую тетер выращивать. Теперь считаем, если тут картошин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12-13 Вот видите, тринадцать кроташин получается. Так, так, так, так. среднем, А, вот еще. А земля была привяжена, 14 да? Четырнадцать, пятнадцать. Это, вот видите, вот смотрите. Вот это. это? Вот это, с это биогумус. Это, ну это а а мы а так, это не сияный, це мы так просто насыпали его и все. А что, вы это землю привозили, да? Ну а? да, да, мы специально занимаемся... Не, не такая, да? Не, не такая земля, бабушка. <реку> не такая земля. А что мы говорим, что не такая. Вот даже от мешок берем, другий, да, вот высыпаем. Видите, <реку> погано то, что мешки рвутся. Вот мешки рвутся просто... <реку> И земли еще будете садить, да? Да, земля хорошая, мы еще будем садить. Но мы хотим уже сделать, это мы пробовали, у нас тестирование было. Кажу, мы посадили два ведра. Два ведра вот тут? Вот это все, всего, это мы посадили два ведра. Mm -hmm. О, два ведра по 12 кг ведри. Mm -hmm. И в каждый мешок мы садили по две карташины, 80 мешков в общем. А тут по два, по мы садили, да? Да, по две картофлины мы садили, да, и этот самый, и так получается. Ну, в принципе, это первый а раз надо пробуем. Надо и себе так. Соби так садить. А тут мешки насадить. Так, убрали картофель, урожай 2015 года. Как видим, беумус убрали отдельно для повторного. использования. Так, смотрим, что у нас урожай получится Раз, два, три, четыре, пять, пять с половиной ящичков. Ну, сейчас померяем наши ящички. Как видим, картофель крупный, хороший. Ну что можно сказать. Главное, что он чисто, чисто экологический. Так, берем, берем ведро, ведро берем. Так, ведро. Сейчас, нашу было видно, 20 литровое ведро. То есть, как видим, ведро большое. Это у нас 20 литровое ведро. Ну, давай попробуем сейчас пересыпать. 3 давай, пробуем. Берем и пробуем пересыпать. Аккуратненько. Не спеша. Мы что у нас получилось? Это так, чтобы без обмана, чтобы люди видели, что у нас получилось. Отлично. Полное ведро. Ящики. Так, что у нас получается? У нас получается, мы еще разбросали картофель. О! Да, сейчас на место положили картофель. Смотрим на ведро. То есть мы видим прекрасно, что ведро полное. О, и что у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 мы бросили. 5,5 ящиков. 5,5 ящиков. 5 полноценных ящиков у нас. Будем считать 5. Это 5 20-килограммовых 20-литровых ведер. Отлично. Экспериментом мы довольны, но есть на чем поработать. Есть усовершенствовать, есть все, к чему нам стремиться. Всем спасибо за внимание, с вами был Бондаренко Михаил, город Орехов, Запорожская область, Украины. Пять лет занимаюсь уже вермиводством, производством биогумуса. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!